Продолжим обсуждать. Здравствуйте. На Первом канале вечерние новости. С вами Андрей Ухарев. Готовимся к бою. Как тренируется и настраивается на игру наша сборная. Матч за выход в полуфинал футбольного чемпионата мира в субботу. Хорваты уже прилетели в Сочи. И последняя пара четверть финалистов. Кто выйдет, узнаем сегодня. Бельгия уже в списке счастливчиков свое место буквально отвоевала. Как это было? Следит весь мир. Сколько вас там? 13! Тринадцать человек! Отлично! Уникальная спасательная операция в Таиланде. После долгих поисков в затопленной пещере нашли пропавших школьников. Но самое сложное еще впереди. Ливний, град, обесточенные дома, поваленные деревья. Кадры из российских регионов, которые потрепал ураган. О них говорят открытие этого чемпионата. Делай чище, чем было до тебя. Да, в Японии есть такая поговорка. Как болельщики из Японии, которые так ценят чистоту, всех покорили и почему в России теперь знают, что такое культура солнца? Начинаем по традиции.